Всем привет, это человек. Вступление будет довольно-таки долгое, но мне есть что вам рассказать, поэтому ну, такое долгое будет вступление. В общем, первое. Можно поздравить меня с днем рождения, потому что, скорее всего, этот ролик выйдет 21 января, то есть его моё ДР. Ухо чешется почесал. Вот, это первая новость, поэтому вы меня можете поздравить и даже сделать подарок, поставить лайк под этот видос. Будет реально очень приятно, даже если будет там 10 тысяч просмотров, 10 тысяч лайков, блин, круто, поэтому если смотришь, реально вот к ним мне будет реально приятно, офигенный подарок на ДР. Плюсом ко всему рекламы никакой в этом ролике не будет, поэтому, ну, точно, может лайк долбануть. Получилось, что мое тело сейчас содержит коронавирус. Одно тело содержит другое тело. И возможно на канале в ближайшие несколько дней роликов не будет, просто по той причине, что снимать не могу, болит горло, очень плохо, температура вся история. А Этот ролик элементарный, вот это вступление, которое вы сейчас смотрите, я записываю, ну, проблематично немного это делать. Я думаю, по мне это все видно прекрасно. У меня по роликам осталось только один видос с кейсами, который зайдет, наверное, в понедельник, может чуть позже, но ну, он есть, и он выйдет. Когда буду снимать дальше, я не знаю, потому что ну, кашля элементарно сейчас отслеживается. Остались только ролик с кейсами, он выйдет, наверное, в понедельник, Если остальное придется записывать, но ну, это будет, наверное, через неделю, потому что реально я реально себя вообще очень и очень чувствую. Есть ролики по слотам, которые будут выходить на на другом канале. Ссылочка в описании также будет. Потому что больше я ничего не успел записать до болезни. Все-таки корона это реально очень такая неприятная история. Не болейте. Переходим уже ближе к самому непосредственно видео. У меня на канале было 2 или, по-моему, 3 ролика, где я прошу у ютуберов скины. И видосы реально зашли. Огромное вам спасибо за поддержку. Мне прям понравилось, как вы эту всю историю оценивали. Уже три ролика было. Я думаю, надо делать что-то новое. Плюс здесь и коледа подошла. А поэтому и мы пошли каледовать. Я позвонил мне не всем тем, кто скидывал мне скины Возможно, в ближайшее время, опять же, как выздоровлю дай бог, Придумаю что-то крутое Как-то, опять же, можно выиграть все Но в этом ролике мы позвонили только пяти ютуберам В чем суть э, самого ролика? Мы звоним и максимально, знаешь, нагло просим скины Мне было очень стыдно, потому что это не переписки во ВКонтакте Это реальный диалог в Дискорде с человеком Блин, это очень сложно И было стыдно Вот, В общем, позвонил всего лишь пяти ютуберам Просил у них скины, но в ответ я также отправляю скины Которые стоят дороже Там были моменты, когда мне скидывали скины дороже, чем стоит мой нож Но, собственно говоря, я эту всю тему перебивал И, короче, цель была такова Что мне скидывают скины, а я скидываю трейд дороже С Никитой Экстримом получилась очень интересная ситуация Да и, в принципе, в целом с этим роликом Потому что с Калидой я опоздал Ибо у меня были ножи, но блять. У меня были скины, но трейдбан на них отлетал позже, чем сама Калида, Поэтому чуть позже записал ролик. Вообще все эти видосы записаны в разные дни. Просто по той причине, что еще у ребят времени не всегда было подходящее. И сложно было с ними созвониться. Вот. По поводу Никиты. Мы с ним созвонились с самым первым. Тогда у меня ножи еще не отлокнулись, И пришлось ему скинуть что-то подешевле или что у меня вообще было в инвентаре. Скинул не Нуар дешевле, чем у всех получилось. Никита, извини. Руку на сердце положа. Прости меня. Но реально не было других скинов. Но в любом случае, что-то отправил даже не за 100, не за 200, за за 2000, поэтому ну нормально. Вот в остальном отправляли ножики, вы это опять же все видите. Получилось круто, ребят, еще раз попрошу поддержать Лукусом, все-таки ДР все-таки без рекламы, все-таки больной записываю вступление. А Фарго не позвонил, мы общались с Фарго, я ему написал, у них такая ситуация была в Казахстане, что интернет отключали. Очень все, конечно, печально, все, что там происходит, поэтому казахам хочется пожелать все-таки терпения и надеюсь, что все-таки в скором времени там все нормализуется. Поэтому, Андрей, Фарго, тебе огромный привет. Очень жалко, что не получилось с тобой тоже снять. Ну, я думаю, в ближайшее время с теми, с кем не получилось у меня созвониться, или я этого в принципе не сделал, что-нибудь тоже крутое придумаем. Поэтому вам приятного просмотра, всем самое главное здоровья желаю, потому что это сейчас как никогда нужно, и мы начинаем. Надеюсь, ролик вам зайдет. Колядование приурочены преимущественно к святкам славянский обряд посещения домов группы участников. Которые исполняли благопожелательные приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали ритуальное угощение. У Поляков и Чехов колядывали также на масленицу и на Пасху. Звоним экстриму. Каледа, каледа, каледа, я пришел каледовать счастье, ваш дом скинскинов. Так. Ты ж нихуя не сказал вообще. Каледа, каледа, каледа, я пришел в ваш дом Скинскинов. Иди нахуй, что. Скин скинов. коледа пришел ваш дом скин скинов. Ну, коледа-коледа-коледа, скин скинов. скин Да нет, это ролик, где я коледую. Блядь. Че ебанутый ты что ли? Сегодня седьмое, сегодня все коледуют, я тоже коледую. Скинь что-нибудь, пожалуйста. Так у меня нечего. Блин, ну типа, ширп хоть что. У меня сегодня ролик, я колядую и вот, Ты без а этим задеваешься. Ну да. Я жду. Ладно. А где трейд? Тебе стим трейд ссылку скинуть? Ну да. Да я не знаю, что тебе скинуть, я нихуя нет, блядь. Бля, ширп скинь. Да я не ширп скину тебе, более-менее нормальный скинь. Давай. Давай, блядь. Я жду. Ну это стрёмно, блядь. Передаю привет подписчикам. Пью за вас. Пиво. Осуждаем. Никита, ну, с праздником. и Ты хоть и не колядовал, но я тебе там подгончик скинул. Какой ты мне подгончик там Ну, скинул? мне сегодня все, кто кого колядуют, -то отправляют тоже что-то прикольное. Что это Ну, это ты да тоже -то колядовал. Да. Ну, это вот тебе. Ты скинул мне, а я, типа, бумеранг. Вот сегодня вот Хорошо, у меня... Давай, давай тогда так. Я тебе на 1 апреля. Какой ты ближайший? А, день влюблённых. все жди. У меня торжа. Первое день рождения. <кх> я знаю. Так, на день рождения другой надо дарить. Ну не, ладно, не, это... на день рождения можешь мне подарить себя. Ну, в общем, тебя Никита... 18, на день рождения. Да, спасибо. Тебя спасибо, с праздником, Стас, а хорошо. мы переходим дальше. Звоним Богу. Сейчас мы позвоним Данилу Богу. Он мне уже скидывал скинов, поэтому я от него ничего ждать не буду, просто отправлю ножик. Здесь сразу ответ на вопрос, почему экстриму я скинул скин дешевле и почему это разные скины. Ну, я записываюсь в разные дни. Немного с Рождеством я опоздал, потому что сейчас уже 13 число, а по факту калидовать нужно, по-моему, 6 вечером или даже 7 утром. Но просто потому что ножи у меня были в бане. И с Никитой получилось так, что мы с ним созвонились именно в тот день. У меня был всего лишь один скин. А сейчас ножи разлочились, и поэтому мы отправлять ножики. Изначально это должны были быть ножики. Ну и плюсом, бог, Данил кидывал мне скины, но на самом деле на большую сумму хочется как-то поблагодарить, поэтому, ну, будут ножи сегодня. Короче, вот такой ножик. Я сейчас микрофон выключил. Данил там решает проблему. Стоит 5 тысяч. Ну, приятно. Алло, Данил, привет. Привет, привет. Я чё звоню? Я немного опоздал. Совсем немного. А, я хочу тебя поздравить с прошедшим Новым Годом. С Рождеством. Да тоже, Стас, взаимно. А ты как? Ты, ну, типа... Веришь там во все праздники? Может быть, ты крещенный Я в церковь хожу, но особо знаешь, икон дома не храню. Русская колядка. Пришла каледа накануне Рождества. Дайте коровку, масляную головку. А дай бог тому, кто в этом дому, э, ему рожь густа, рожь ужимиста. Ему сколосу осьминогу и зерна ему. Коврига. Из полузерна пирог наделил бы вас Господь и житьем, и бытием, и богатством. И создай вам, Господи, еще лучше того, калидовать пришел. Меня калидовать? Да Благодарю ты, я... мне, ты мне позвонил, когда я, знаешь, там, месяц уже не высыпаюсь я такой сижу, зарядка по утрам а, Смотри, я, я сейчас как сделаю? Да Пять секунд буквально, ладно? Вот пять секунд Вот пять секунд Давай. Смотри, э, план действий Я же все-таки пришел калидовать. А ты знаешь, что такое вообще? Ну, коледовал когда-либо? Нет, расскажи В древние времена на Руси ходили калядовать И собирали, собственно, подарки Я, у тебя забрал несколько скинов И хотелось бы все-таки это, чтобы ты подтвердил дело, отдал мне скинов, потому что ну вот я зашел, посмотри трейд и отдай скины. Ну я калядовать пришел. Понятненько, ой, ничего себе, так подожди, это ж ты мне отдаешь. Но я калядую сегодня в другую сторону. Не, ну так нельзя, ты что это за благотворительность такой В общем, ты в ролике! Опять! <смех> я понимаю, понимаю, но я не могу это принять, это дохера Не, на самом деле, прими, огромное тебе спасибо, что ты, ну, уже два раза принимал участие в роликах Просто, блин, я не знаю, это очень стыдно записывать такие темы Сегодня, я считаю, напрямую прошу скинов, но по факту отдаю ну, типа, <смех> Не, ну сегодня ты коледуешь, коледуешь, да Да, так, прям акку подход, Аккуратный твой. подход такой да, то есть если. Я тоже тебя тогда отколиду. Давай. Меня еще ты второй кто меня будет коледовать Только пока никому не говори, я собираюсь еще ребята, позвонить, поколидавать, походить. В общем, с Рождеством я чуть опоздал. 13 число, надо было 7 Нормально, нормально. Ну праздники, что я понимаю. Не, у меня просто нажибани были. Вот тоже с праздником, вас уважаемый. Я даже посмотрю я убрать это это что мы колядуем в две стороны конечно все должно быть взаимно я надеюсь, она стоит дешевле. Блять. А сколько она стоит? Ну, сука, послушаю. она стоит фактически так же. Блять. Ну, не, нихуя. Это, это не ролик. Это хуйня какая Сейчас, блять. Ну это, тогда я... и я, ну тогда и я в ответку кину. Не надо. Ну вот чисто, вот просто... Я, я за все ролики сегодня, ребят, благодарю, стараюсь по максимуму. Ну, чисто, чтобы чуть-чуть перебить, блять. Так. так в смысле, подожди, сколько она стоит, это АВП? Ну, 4 800 ну что? Ну и блядь. все, я Нет, меньше кинул. Нихуя. Ты за предыдущие ролики еще, блять. <связать> ну, ну, ладно, не, я не рассчитывал, конечно, такой но Ну все отстанет. Да, это, это вот это как-то так. Ну, делать? Не, я ой не, я не делать. Ну, нет. Я это... же могу не принять, у меня есть выбор. Нет, тут выбора нету. Ну, как бы, то есть тут по-любому надо принимать. Это будет дизлайк на. Да, нет дизлайков больше на ютубе, все. Ну, вот за такие делишки мы все-таки калидуем сегодня. Это, блять, это дизреспект, если не примешь. давай, хорошо, я приму. Ну, как бы не так много, но перебить эту хуйню надо, Первый раз у меня дизлайк за то, что я не принимаю скины. Да, блять, забирай, я ж календовать пришел! Блять. Да ты чё, Опять ази. Ну не-не-не. Нет, Лазер, ну, ну, мануар. Ну, да. все. ну, спасибо тебе, Данил, огромное, за то, что мы покалидовали друг другу. Круто. Было приятно. было. Приятно. Да, спасибо за участие в ролике. И мы едем дальше. Звоним Фраксаю. Ну что, ребят, сейчас будем звонить Фруксаю, и с Фруксаем я сделаю немного по-другому Я сразу подготовлю обмен, конкретнее выберем вот этот нож И из инвентаря партнера выберем какой-нибудь дешевый скин У него вообще их тут нет, но я на самом деле перед тем, как начать запись, посмотрел И там где-то 5-7 скумбрия лежал Вот его я бы хотел поменять на нож Так, это готово, все, сейчас ждем, пока Фроксай освободится И звоним ему, калядовать пойдем Алло, Саш, привет Добрый день, вечер. А, тебя со всеми прошедшими праздниками поздравляю. Взаимно. А, с Новым Годом, с Рождеством, самое главное. А, там счастья, здоровья. Но, ты знаешь, что вот ну дело там 6-7 числа? Так оно прошло. Ну, а знаешь, что делают 6-7 января? Россия? Да. Бухают. Идут каледовать. Каледа, ты каледа, каледа, ты каледа. Заходила каледа, записала каледа. Государева двора. Государев двор среди Москвы, среди камения. Камушка, голубушка, пожертвуйте лучинки на святые вечера. И игрища на сборище, спасибо, кума. Лебедь белая моя, ты не праздничала, не проказничала. На базар гулять ходила, себе щелку накопила. Ширинку вышвырнула. Дружку милому отдавала Дай тебе э, человек скинов Фроксай э, Пусть скинет, потому что каледа Я зашел, у тебя скинов просить каледа Слушай, я так, А я так и знал Я пришел каледовать Я тебе там обмен скинул, выбрал то, что мне нужно И сейчас я это все подтвержу И твоя задача просто принять То есть мне сегодня от тебя нужны Исключительно твои скины, потому что я иду каледовать Каледа, каледа, дай Фроксай человеку скинов Вот, я там обмен отправил Да будет, весь да, я отправил обмен, принимай. Ну там, как бы я выбрал то, что я хочу, все иду. Подожди, так мне наоборот, надо калиде отдавать. Так ты и отдашь 5 с кумри я хочу. А ну что мне зачем? Ну калидовать то я иду, с пустыми руками не могу. Ну тогда подожди сейчас. Да вы меня задолбали уже с Данилом. Не надо ничего ждать, не скумбрию надо только. А ты рыбу хочешь? Да. Ну сейчас. Я хочу и рыбку съесть и присесть. Сейчас. А я думал ты в Доту зовешь. Сейчас. Нет, я иду калидовать. Поздно, правда. Не успел. У меня в бане предмет. О! Вещи залетели. А там весь инвентарь, да? Что мы накалидовали? Ну ты принял? Да. О! Меня инвентарь пропал весь. Вот это да. Куда пропал? Я скумбрию принял. А, работает. Что работает? Есть, это, это на... ты но... <смех> В своем мире человек это, работает. Это добро возвращается назад. Это добро возвращается назад. Нет, это я калядовать пришел. А потом я должен буду нож назад, да, скинуть? Нет, это <смех> каляда, каляда, я вот у тебя 5-7 Подожди, я помню, в детстве к нам приходили калидовать и конфеты давали. А ты скины не отдавал? Нет, скины не отдавал, у меня не было скинов. Ну вот. А сегодня по-другому это работает Вау. Не, се Сегодня я звоню ютуберам, не так много будет ютуберов, ну вот и иду калидовать в обратную сторону Но это стрёмно, это не переписки, потому что, блядь, так Звони, да, и скины А ты зачитал всех твари, я сначала дол денег, сейчас буду дол. нет а тут скумбрия. Самое сокровенное просит. А мне, кстати, по-моему, нравился даже этот скид. Ну вот, и у меня как раз 21 можно будет передать. Продам! Ну вот и заколедовал. Хочешь мне подписчикам передать? Всем привет, ребята. Спасибо тебе огромное за участие в ролике. Спасибо, что до этого участвовал в ролике. Ссылочка на твой канал. Конечно же, конечно же, будет в... Ребята, снимаем прокачки стендов. Работаем, так сказать. Работаем, стараемся. Зачем рекламу? Мне не, мне не платили. Мне не платили. Я тебе, давай, давай на ваху назад. Давай сейчас какую-нибудь... Не надо. Хочешь? Нет. Нет! Я калидую сегодня исключительно в сторону тех, кто <с калидовал <с до меня. Ко мне, точнее. Горь, вот горь. это хорошо, ребят. Почаще бы так. Спасибо за участие. Спасибо за подгон. Продолжаем. Сейчас Фрэксай начал рассказывать свои эмоции. Захожу, смотрю, там скумбрия плюс наваха я, А я забыл, что, короче, а, закинуть в обмен и мне в ответ что-то закинуть Ага а, Я смотрю, лежит наваха, я думаю, ты у меня наваху хочешь Потом такой говоришь, хочу скумбрию у тебя Я смотрю, типа, это же мне наваха, я херел, типа, с этого Звоним бандит так, я чуть переоделся, потому что, ну, прошло время И сейчас мы будем звонить Денису Банди Стих я уже подготовил, осталось подготовить э, заранее подготовленные трейты в виде ножика Ну, надеюсь, что он мне скинет, потому что Денис Банди мне еще не скидывал ничего А в этом ролике те, кто мне ничего не скидывал, что-то мне скидывают, я скидываю в ответ Фрокса и Бог уже мне отправляли скины до этого, поэтому я им скинул, ну, по факту, сразу А Денис Банди мне не скидывал ничего, поэтому как только отправит он, отправлю и я Здорово-здорово как дела? Да. Потихоньку. Я тебя поздравляю со всеми прошедшими праздниками. Спасибо с, спасибо. с наступившим новым 2022 годом. А еще же этот старый Новый год скоро. И со старым Новым годом. Но самое главное. Я тебя поздравляю с прошедшими праздниками. А он состарился? Я. Новый год. Он же молодой еще. Самое главное, поздравляю тебя с прошедшим Рождеством. А вот у меня вопрос такой. А китайский Новый год скоро? Ёпты. Всем пока. Ты знаешь, что делают на 6-7 число? Я 6 числа смотрел Иван Зола. Сложно. Это что? Кстати, они реально поругались или это фейк? Я не знаю. Я когда последний раз общался, все было нормально. А мне кажется, что Иван Золо это экстрим. Мне также кажется. Моя. Есть. Они похожи, кстати. Бра. <смех> Очень. <смех> а ты. Ну так что? Ты ответишь на вопрос или будешь задавать вопросы мне? Конечно. У меня следующий вопрос. Ты знаешь, что делают на 6-7 число? <смех> Какого года? Блять. Это сложнее. <смех> чем я думал? 2022. -го. Не знаю, что. Готовиться к выходу на работу, там, четверг был. Но я ничего не делал шестого. А, а седьмого? Седьмого Рождество было. О, Подарки. Было Рождество. А знаешь, что да. делали в старину? Я не жил там. А предполагаешь? Ну, я спрошу. В старину? Шли каледовать. Танечка, добренько, дай куличик с добненькой. Танечка, добренько, дай куличек с добренькой калятка, малятка, накануне Рождества. Подавай, не ломай все поцелой подавай. Если крошечку уронишь, то и бога не замолишь. Не подашь лепешки. Я по не понимаю. Не подашь лепешки, разобьем окошки а не подаришь, пирога, уведем корову за рога. Я пришел за скинами. В смысле? Каледовать. Это наебалово какое-то. Я каледовать пришел. Серьезно, что ли? Да. Ну ладно. Дай скинов Давай завтра Дай шерпа Я коледую Я не знаю, как отвечать на такой запрос А есть этот, подсказка? Нету Дай шерпа У меня день рождения скоро Я тебя поздравлю, дай шерпа Ладно, давай Ссылку сейчас скину Я просто коледую сегодня Ну, позднее чуть-чуть, но коледую Ссылку в А я, кстати, кстати тоже Тоже коледуешь? Да Ну. А ты знаешь, что делают на 13-14 число? Нет. 1938 года. Что? По, хри... По Рождеству Христову. Что? Пайв Сайвен Скумбрия скидывают. Но это, это, это калядов... накалядовали. Ты мне собираешься отправить что-то? А, я что-то должен отправить? Да, я калядаю сегодня. А у меня в ТикТоке есть аккаунт. А, на Ютубе тоже ну, есть. Ну, было дело, да. А скин скину. Ладно, я тебе скину. Но я накалядовал все-таки. Хорошие колядки получились. Да это какое-то блядство. Почему? Ну, неожиданно. Ну, да. Но я коледую. Позднее, чем надо было Ты, конечно, меня озадачил Я тебя поставил в неловкое положение Это точно, я же жмот нахуй Мне надо ширпа Как настроение вообще? Без ширпа плохо Ладно Скини ширпа Да, скину Я жду А мне еще за это. Коледовать пришел, стишок прочитал Я что, Дед Мороз что ли? Нет, я калидую. Это не Новый Кто год Кто я? Я колядки пою Ладно, ладно а Есть еще один стих? Нет, больше нет Я выучил только это У лукоморья зуб зеленый, знаешь? Не, я ушел с девятого класса А их что, 9? У меня, да У нас в я просто не просто с не А Я тоже, Москва не Россия, а я и не с Москвы А правильно говорить, из Я с А с говорят те, кто с Иркутска А правильно говорить, из Я с а я знаю город Братск. Откуда? А я там был. А чё ты там делал? Мед пиво пил. Мы с братвой там ездили до Санкт-Петербурга на старых Мерседесах. Через Братск? Да, да, с Братска у нас. Отправная точка была. А как это с Братска? Но ну, это было в 90-х еще. Я только в 80-е, помню, 90-е пролетели. Ладно, я отправляю. Отправлять. Мне просто... Я вообще ролик тут загружаю, ну ладно. Ебать. Это... Ну, да. Это, согласен. Хуйня не нечастое. Ну... что поделать. Ну, смотри, у меня к тебе другое предложение есть. А я, а я почему-то, подожди, а я по какой-то причине не могу тебе предложение скинуть, стой. А стой. я замужем. А почему я не могу тебе контр-предложение отправить? Типа, вообще, а, вообще про это? Никак. Да, а, вот контр-предложение Смотри, я чуть-чуть Кон контр -чуть, Я чуть-чуть других твоих скинов выбрал Потому что, ну, мне эти неинтересны И посмотри сейчас предложение Ну, потому что, ну, типа, ну, реально Мусор какой-то я вот тебе отправил Ну, другие скины хочу Мне не нравится этот тон выбора речи Ну, я просто, ну-ка, людую сегодня другие скины, надо. Да. Посмотри, может, примешь Нихуя себе Uh -huh. Мы сегодня, видишь, калидуем, все-таки, помимо так того, а Так, по факту-то получается, что у нас обмена равноценно... Два и два ножа. Два ножа? <с Я в такую сторону калидовать не буду. А сколько ЮМ стоит? А ЮМ стоит, ты знал, сколько? Сколько? Так-то 6 тысяч. Реально? Так это градиент сувенирный. Ну ладно. Не, подожди, если так, стой, ну... Да не надо. Я ж пошутил. Подожди. Не. Да ты мы... не успел, я подтвердил уже. Сегодня делаем чуть по-другому. Стой, стой, стой. Нет, а так оно сегодня не работает. Я, конечно... Я коледую. Не, не, не. Скинь, Скинь э, трейд ссылку, я в другую сторону сейчас буду коледовать. Ох. Я все еще жду. пу пу пу пу пу пу пу, -пу. заварю как кофейку. Я жду. Я скинул э, в скайпе. Э, мы в дискорде, меня где-то объебывают, либо обманывают. Прикинь, старые, да, мы какие знаем, что такое скайп. Я знаю, что такое скам. Бум. А я, значит, кокам. Бонго. По-английски, типа, ко мне. А вот у меня вопрос. А вот ты вообще смотрела мои ролики, где я без, без э, колядок забираю? Вот? Блин, я хотел посмотреть, но я не могу зайти на твой канал. Да, это забанено в России. Пиздец, а страну я боюсь менять. Мне кажется, что-нибудь что можно наебнуться. Я уже все-таки мне не 15 лет, не Но не ролики! Еще выходит В общем, Денис, мы сегодня коледуем чуть в другую сторону. У меня было три ролика, где я просил, и сегодня я решил поколедовать и чуть-чуть отдать. А те люди, которые мне сегодня Ух ты. скидывают больше, чем стоит нож. Я накидываю сверху, чтобы перебить ставочку. А вообще, интересно, как ты на это все отреагировал изначально? На самом деле, не очень интересно. Могу сотку на кива скинуть? Не, ну типа как ты отреагировал, типа ебать, ну что, охуял, просто нереально интересно, мне, настолько стрёмно это было, ну снимать, это это не писать в личку, это, блядь, такую хуйню нести. Да нормально отреагировал не, ну ты по типа... Твоей, по, по твоей интонации, когда мы только зашли в Дискорд, было понятно, что ты что-то мутишь. Ну ты просто была мысль, охуел ли он или нет. Мне реально интересно, что у людей в голове. Ебать, звонит человек и говорит, слушай, дай скинов. Ну, прям в Дискорде. Ну, раз надо, так надо, значит. Спасибо большое за участие. Огромное спасибо за подгон. Все-таки клядуем иногда и в другую сторону. Хочешь что-нибудь подписчикам передать? Я люблю вас. Всем спасибо. Всем удачи и пока. И пока.